Всем приветик. желанию человека. Вспоминать. Человек решил, что будет вспоминать о вас, о ваших отношениях. Также может вспоминать о своих каких-либо знаниях, о своих друзьях, о родственниках. Также о своей работе. И может вспоминать то состояние, когда были деньги именно на что-то человек хотел потратить, купить на мечту, а, а в итоге потратил и человек не смог исполнить свою мечту. Получается как бы не то, что деньги не туда, а по желанию. Вот захотелось сейчас и вот чай купил. И также, вдруг необходимо важно нужно было и человеку пришлось это купить. Ну, как бы срочно, вот важно, необходимо. А вот, но, извините, чуть не заговорилась. А на мечту уже как бы потом. Всем пока.